Так, друзья, всем привет. привет! Это начало большого видеоролика. Сегодня только первый день. Вы в этом видео увидите несколько дней нашей продуктивной работы. У нас льют очень сильные дожди в Самарской области. До этого два дня подряд ливни были. У нас здесь просто все залито. Поливать нам сегодня ничего не придется, к счастью. Мы сюда только привезли сожрать. перцы. Мы сюда привезли клубнику, баклажаны. баклажаны и мы сейчас все это будем высаживать для начала нам нужно скопать землю а потом все это сажать, давайте начнем да. с этого а что мы будем делать в следующие дни вы увидите чуть-чуть попозже сегодня такой разминочный, так сказать, день а сейчас вам покажу сегодня у нас 14 мая да, да. что на этот момент у нас выросло. выросло. Вы обалдеете. Мы видите, вы какие радостные. Нам кто-то написал, вы так радуетесь, что у вас там растает. Мы даже сорнякам радуемся, которые у нас тут лезут. Потому что некоторые сорняки выглядят как цветочки. Мы очень счастливы, на самом деле, что дачу купили. Видите, у нас такой интерес азарт. К этому в 25 лет проснулся. Поэтому порадуйтесь вместе с нами. Надеюсь, вам настроение этот ролик поднимет. Всем спасибо заранее за просмотр. Давайте, пишите в комментариях что-нибудь. Мы почти все читаем почти на все отвечаем давайте задавайте под этим видео вопросы и мы потом снимем летом уже ответы, ответы. вторую часть потому что кто не видел ролик можете посмотреть по ссылочке в описании либо по подсказки и там на большинство ваших вопросов есть уже все ответы Если у вас еще появились новые вопросы задавайте мы сделаем вторую часть потому что многие просят да. Ну что, ребят, покажу пока вам свой огород. Здесь морковь, пока ее не видно. Здесь свекла, пока ее тоже не видно. А, тут огурцы. Все они чувствуют себя ну, превосходно. Можно так считать, да? Хорошо они себя все равно чувствуют. Все выглядят тоже хорошо. Все проверила, все посмотрела. Далее тут у меня. Три рядочка укропа, пока его нету. Потом три рядочка салата. Он весь повылазил. Здесь редис. Я его уже немножечко проредила. Так что на мое день рождения, 31 мая, я думаю, мы будем уже с редисом. Вот. И помидорки. Помидорки вообще просто себя замечательно чувствуют. Они все идеальные. Прям вот... они как раз любят воду, а у нас тут такие ремни. Что... Да, и ветра какие у нас тут ещё. Вот, прям очень хорошие. Так что помидорок у нас будет много. Вот, здесь у нас ежемалина. Я надеюсь, что-то слышно. Это ветер сильный. Ежемалина тоже прижилась. Вроде хорошо себя чувствует. Надеюсь, она у нас вырастет. Ну, всё равно потом ее пересаживать придется. Вот, какие у меня сегодня планы. Я сейчас а, вот здесь вот посажу перец. Саша мне там скопает. Два рядочка еще. Две грядки, две лунки. Две грядки. Вот, там у меня будут еще баклажаны, цукини. Ну, в общем, там много чего еще будет. Там кукуруза еще будет. Вот, и сейчас первым делом, пока тут нам не напрягать друг другу Саша, я пойду сначала клубнику пересажу, тем сейчас будет заниматься Саша. Мы приобрели пару дней назад полис паст. Да. это такая штука, которая за счет системы блоков. Видите, Погромче, раз, два, три блока. Работает как рычаг, грубо говоря. Сколько здесь ниточек, во столько раз сила, э, прилагаемая груза будет увеличиваться. У нас здесь 6 ниточек, соответственно, я буду тянуть с усилием. Оно будет умножаться на 6 и передаваться на нашу арматуру. Короче, это более умный рычаг, и сейчас с его помощью попробуем выдрать эту трубу. Тренога у меня пока что такая, я знаю, что надо ее делать, во-первых, выше, чтобы у нас э, ход э, рабочей зоны был больше, и во-вторых, надо делать ее устойчивее. Но пока Но что просто попробуем просто То, что было. Да. Вот, Потому что, есть. ребят, первым делом, конечно, мы дергали... Да, а, а, на да я поняла. Я так и думала. Вот Первым делом, конечно же, мы тянули просто сами с помощью там... Кирпичка, я под землю саню хожу. Да я уж понял, что ты под землю ходишь. Вот, с помощью кирпичика вытягивали, в итоге мы переломали все трубы вообще на они гнулись ужасно. Ну no, нет, я просто Ксюшку э, под землю вытягиваю. Да, yeah, ты меня под землю тягиваешь? Mm -hmm. общем, надо какую-то площадку нормальную делать. Вообще ну, попробуем отсюда растянуть. Давай. Дубль номер два. Ну, пока что у тебя, да, просто тот столб наклоняется. Ну да, нужна какая-то более жесткая опора. Не получилось. Видите, какое разочарование. А так хотелось, так хотелось. Ну, в случае, эта штука нам пригодится, потому что материалы наверх поднимать. Да, это И... не только для столбов, да. как бы. И площадку мы по-любому сделаем. В любом случае нормальную, Над с пятаками, с хорошими делать какую площадку, чтобы она жестко вставала, желательно трехногу, и уже с ее помощью вытягивать вот всякое такое, ровно вверх перпендикулярно. А так, видите, я просто два столба между собой стягиваю. Так, дубль три. Мы до этого не остановимся. Да. Подложили, подпели две дощечки. Кстати, вот эту штуку красила в том году да. из остатков краски. Чем мы красили? Что мы? Эти красили? Как они Ножки достала? А, да. В принципе не идет. Мы выбрали нашу самую сложную как обычно. Наверно. Напишу, твой дурак. Ну что, пробуем еще. Она вообще не... никак. Вообще просто не на миллиметр она не сдвинулась Не, надо что-то более устойчивое. Ладно, давайте сейчас попробуем. Кадр один, дубль шестой уже или пятый в общем да решили мы теперь я ухожу под землю ну я упаду назад понимаешь как я могу вот так стоять ну вот как я могу стоять и снимать только уже рука сидела. Это значит, сколько там нагрузка на килограмм? <смех> Не знаю. Если она в пять раз меньше дает. Блин, она что там? Опять на три метра, что ли? А, Все. 3, конечно метра но но насколько она смотри наверху да ну где-то на метра она была забита арматура в землю с помощью полиспастом ее смогли выдрать но конечно была бы лебедка чтобы я не рукой все вот это тянул а лебедкой было бы гораздо лучше наверное все-таки придется докупить еще и лебедку ко всему вот этому лебедка еще посмотрим пополам. ты на работе попробуешь сначала поработать если это лебедка пополам порежет вот это усилие а здесь mm. она уже в шесть раз порезан то есть это 12 получается да ладно ты чё а мы проверим мы возьмем весы кантор у мамы есть и проверим поднимем груз 20 килограмм допустим потом через эту а потом через лебедку можно будет сделать такой эксперимент штука рабочая прикольная но нужно приноровиться, и нужна нормальная стойка, чтобы Ксюха на ней не висела, чтобы она сама... В противовес. Властин, трехногу, чтобы она прям над нашей целью вставала и вытягивала ее вверх ровно, а не в бок тянула. Потому что мы так стягиваем стойку. Санька у нас пошел делать мне грядки. Я пошла высаживать клубнику. Вот у меня клубника. Четыре кустика здесь, кстати, ромашки. Здесь у меня какая красота. Смотрите, как все расцвело. Ну, а тут мы увидим в, кон в конце лета, скорее всего, не знаю. Вот. Васильки тоже все пошли. Тоже я их чуть-чуть проредила. Земля вся мокрая. Ничего плевать не надо. Вот. Здесь хочу заменить немножко клубнику. В общем, смотрите, вот раз... 2, 3, 4. Соответственно, у меня здесь тоже 4 кустика на большие. Ну и тому, что как бы не прижились. Вот. И у меня уже первый цвет тут. Так что клубничка здесь у меня будет. Но сначала нужно сделать так. На нас тут надвигается туча. Вот, поэтому нужно быстрее, быстрее высаживать. Саша мне скопал здесь две грядки. Вот такие вот две грядочки. у мне скопал специально широкое здесь пространство оставил, потому что здесь будут кабачки. Вот. А перцы пока высажу за редиской. Приступаю. Передайте привет своим зрителям. Но это больше как для удобства, я так понимаю, да, подвязывают их? Да. Чтобы помидоры чистая была, и тебе удобно было ее срывать. Да. Ну, чтобы харьки не сорывали быстрее, чем мы. Потому что хайки вот уже через первый, все перцы. А помидоры тоже сопротивляются. У нас. У нас. Ну, мы им скажем, чтобы они не воровали. Договоримся уж как-нибудь. Да. Так, давай вытряхивай землю, убирай коробку. Итак, друзья, в общем, высадила Ксения что, Ты сам знаешь, что? Баклажаны. Да. баклажаны и, и перцы. перцы. В общем, здесь вот у нас рядочек баклажанов, там у нас грядочка перцев. Все это у нас уже высажено, сейчас мы, наверное, складываемся и едем домой, потому что надвигается дождик, да. и мы до дождя, хотим... на, на и там... до дождя хотим отсюда успеть свалить. Для вас пройдет мгновение, а для нас наступит следующий день. Всем привет! У нас новый день, спустя две недели. И первое, что мы успели сделать, это сделать каркас нашей новой беседки. Саша вместе с папой приезжали сюда. Кадры, пожалуйста. Итак, друзья, мы наготовили две трубы, покороче, две трубы подлиннее, три дуги. Сейчас мы это все выкладываем, это будет э, наше основание, это будет наша крыша. Сейчас выкладываем основание, делаем ровный квадрат, свариваем его и ставим стычки. друзья, за сегодня мы успели сварить каркас, уже поставили наши три стоечки среднюю, смотрите мы не стали сделать такой буквой В, среднюю мы оставили просто пустую, для того, чтобы здесь не биться головой, когда мы будем там находиться, в общем осталось закупить поликарбонат и в следующий уже наверное выходной мы будем делать деревянную обрешетку а как мы ее будем делать, мы вам уже покажем чуть-чуть попозже так, друзья, мы уже успели воспользоваться нашим трубогибом. Как вы видите, он уже со следами эксплуатации. Почему? Потому что мы с помощью него построили нашу замечательную беседку. Нам, ребята, положили самый максимальный комплект. Это и шестерни понижающая, чтобы дрель подключить. Это и специальный вал, чтобы прокатывать профильные трубы ребром. Потому что, когда мы катаем профильную трубу на ребро, у нас она заминается. С помощью этого вала с центральным пробоем труба будет проминаться в середине. Кто знает, о чем я говорю, тот поймет. И таким образом профильная труба даже на ребро будет офигенно сгибаться. Максимально прикольный комплект. И перчаточки положили. И все это было запаковано очень надежно, с деревянными основаниями. И ключи все, что необходимо есть. И ручка офигенно прорезиненная, прокручивается в руке, лежит очень удобно. Тут вам и инструкция по сборке. И гарантийный талон. В общем, подробнее можете ознакомиться по ссылочкам в описании. Также ссылочки оставим в закрепленном комментарии. Переходите, изучайте. У них есть много разных версий. Вы точно для себя что-нибудь подберете. Итак, друзья, очень важное замечание. Для того, чтобы вам было максимально комфортно работать, и самое главное, чтобы вы делали это правильно, не забывайте через специальные крепежные отверстия фиксировать трубогиб на жестком основании, иначе у вас ничего не получится. Для этого в комплекте ребята кладут целый набор винтиков, болтков, гаечек. В общем, ничего своего докупать не надо, просто берем, с помощью готового комплекта фиксируем на жесткое основание, как это сделали мы, когда работали, и работаем. После этого... После того, как мы сделали беседку, мы сюда приехали с Ксенией Владимировной. Сыраем. Тимот на ну, через 80 максимум ставишь, а через 2 метра. Кто-то сейчас сказал, мы построили. Прекрасную, чудесную беседку с помощью замечательного трубогиба Дина, благодаря которому мы, кстати, потом тоже много всяких приколюх. Я уже придумал, я хочу урны уличные сделать с помощью трубогиба. У нас как в парке будет. Как в парке будет. Ну а что, бегать, что ли, с каждой бумажкой? А можно сделать такие красивые две дуги. Байков 4 и -ды -ды -ды -ды, ведро. Болтающиеся. Так как ты дашь, сейчас беседку назвал? Как супер говорит, беседка. Он сказал, загон без кота. Мы все покрасили, осталось крышу покрасить. Процесс у нас идет полным ходом. Каждый занимается своим делом. Мама там эксперименты над огурцами ставит. И спасает, короче, их с помощью бутылок. Давай. Да, два да, решил решила закрыть. Решила вот так закрыть, да. Потом... Померзли, в общем, да. У нас на улице очень холодно было. Но ничего страшного. Да. Здесь а, морковка вылезла. Здесь свекла. Вылазит. Далее огурцы, но у нас половину под замену после морозов. А, здесь у меня укроп, салат, редис. Это все перец. Здесь помидоры. Они очень все хорошие стоят. Далее здесь баклажаны. И вот это вот ежмалина. Так что у нас здесь еще и ежемалины есть. Вот. На следующих выходных я планирую приехать и посадить вот здесь вот кукурузу. И здесь у меня будут еще кабачки и цукини. Вот. Вы помните, что внутри дома? Пора вам показать снова. У нашего дома есть два входа. Это с левой стороны и с правой стороны. Сейчас у нас две двери открыты, поэтому можно это легко вам показать. Кстати, столбы к дому у нас никак не касаются. Вообще никак они не касаются нигде. Абсолютно. Ну, то есть, вот эта труба, да, присоединена просто из-за того, что она уже так упала. А, в принципе, вот. Я думаю, понятно, да? То, что ни один столб дом не держит. Если убрать столбы, дом не рухнет. Говорили мы не один раз уже. Так вот, здесь у нас дровник. Вход в дом. Запасная куртка, перчатки, полотенца. Здесь у нас краска для деревьев, масло для электропилы, биогумус, удобрения здесь, мешки. Господи, что-то только нет. Очень много инструмента, которые был найден именно здесь. Всякие тяпки, лопаты, все это у нас в использовании. Такие окна, которые мы сейчас будем уже делать. Планируем на этих, точнее, на следующих выходных, либо через выходные. Сейчас вот эта лестница была полностью заложена вагонкой. Мы ее только что всю выработали на нашу беседку. Поэтому здесь теперь проход стал нормальный. А то здесь проход был 10 сантиметров. Ноги наступить было негде. Собственно, подъем наверх. Здесь у нас. Комнатка. Ну, в общем, там столбы для забора у нас стоят, ждут своей очереди. Вот. И, собственно, эта комната. А, еще, кстати, вот у нас везде вентиляция есть. Очень классно. Везде все проветривается. Это не единственное место. Тут много таких есть разных. Сейчас покажу. Вот, допустим, видите еще одна дырка сверху. То есть дом прям сухой. Все пишут, откройте окна, проветрите. Здесь вот не представляете, насколько тут шикарно. Вот. Далее. Как бы вам все это дело показать? Это вот у нас краска куплена уже для оконных рам. Эта краска у нас была для беседки, мы сейчас покупали, и она пойдет вся на заборной столбы. То есть на вот эти вот, ну которые у нас подготовлены есть. Так вот, в этой комнате у нас здесь рубанок, мешки с материалом, шланг, который у нас был в скважине черный, электропила, это трубогиб, колонки, щепка-дробилка. Забыл, как называется, как обычно. Здесь у нас запасной щиток, который будет уже стоять в этом доме. Трубы. Здесь же у нас, вон, буржуйка стоит, которую мы нашли. А, не подскажу, в какой серии. Сейчас по всплывающей ссылочке вы увидели, в какой это было серии. Далее трубы нам отдали для электропроводки. Тоже здесь же находятся они. Здесь же у нас полиспаст висит, ждет тоже своей участи. Окна очень страшные, но будем ими вот-вот заниматься. Вот здесь же у нас и тачка. Кирпичи лежат. Здесь же у нас огромные вот четыре столба, которые были раньше предназначены по всей видимости для а, пола. А, Еще четыре таких маленьких, которые должны были перекрывать эту комнату. Маленькую и ту соседнюю маленькую. Красивый потолок. Здесь Сашу у нас копал, делал проверку, так сказать. Кирпичи. Здрасте. Привет. Вот я... Саша монтирует, я сразу подхожу, крашу частично. А как, но ну, делаете какой-то? заглушки, чтобы на короткие листы, вот где стоит мама, у нас же будет не до зашиваться, а только низ. И чтобы вода вверх не попадала, мы будем вверх закрывать такими планочками. А низ будем оставлять открытыми, чтобы водичка, конденсат все стекало вниз. Это сделали. Она более грязная, я туда не залезу. Переворачиваем его. Ну что, друзья, для вас прошло мгновение, а для нас прошло несколько дней. Но давайте поподробнее проговорим про нашу беседку. Итак, с помощью дерева а это вагонка, которую мы нашли в нашем доме. Мы сделали каркас. Каркас мы крепили с помощью кровельных саморезов со сверлом напрямую к трубам. Мы его крепили в 3-4 местах в зависимости от длины доски. Саморез где-то 5-5,5 мм в диаметре, поэтому он будет держать все достаточно крепко. Сам поликарбонат сверху мы заглушили специальной заглушкой для того, чтобы водичка не попадала вовнутрь. А снизу мы не стали ставить никакие заглушки для того, чтобы конденсат, образовавшийся внутри, мог спокойно проходить и вытекать снизу. Также это обеспечит естественную циркуляцию нашего поликарбоната, и внутри не должно долгое время образовываться плесени, всяких зелененьких отложений и так далее. Сам поликарбонат правильно крепить через специальные термошайбы. Стоят они необоснованно дорого для нашей беседочки это нерациональная трата поэтому мы решили сделать следующим образом на работе я собирал шайбочки от кровельных саморезов которые нам были не нужны с их помощью я закрепил саморезиком по дереву 28 вот так вот поликарбонат к деревяшечке. таким образом у нас есть некий зазор то есть наш поликарбонат может расширяться двигаться Плотность прижимания на высоте, то есть мы не просто прокололи поликарбонат саморезом, а прижали его с помощью специальной шайбочки. Она снаружи железная, а внутри резиновая. Крышу мы крепили также кровельными саморезами напрямую в трубы, а первую доску мы закрепили специальным образом, согнутой пластиной, вот так. Благодаря крутому трубогибу у нас получились офигенные Дуги, с помощью которых мы сделали стропильную систему, назовем это так, и усилили ее в виде фермы вот такой буквой В. Я понимаю, что этого недостаточно, нужно было дать еще пару дуг, но я думаю, и так сойдет. На этом этот ролик мы заканчиваем, друзья. Это еще не финальный вид беседки. У нас еще будет несколько прикольных доработок, о которых вы узнаете чуть-чуть попозже. А на этом на сегодня все, друзья. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте пальцы вверх, пальцы вниз, комментарии обязательно. YouTube, ZEN, Telegram мы есть везде. Подписывайтесь по ссылочкам. Все Ксения оставит в описании. Всем спасибо, всем пока.